Здравствуйте! Ну а сегодня мы с вами продолжим наш разбор капитала Карла Маркса. Напомню, что в прошлом выпуске мы с вами поговорили о кооперации. И сегодня мы продолжим прослеживать то, как капитализм развивает производительные силы общества на примере мануфактуры. Мануфактура описана в 12 главе капитала, разделение труда, собственно, и мануфактура. Что же такое мануфактура? Мануфактура это предприятие, капиталистическое предприятие, при котором господствует ручной труд, но при этом она характеризуется ярко выраженным разделением труда. Так что каждый работник мануфактуры выполняет строго определенные задачи в рамках производственного процесса. Мануфактуры господствовали на раннем этапе развития капитализма между XVI и XVIII веком, пока не были заменены промышленностью уже более крупных масштабов что же откуда возникает мануфактура маркс говорит что есть два разных способа которые мануфактуры возникают на базе ремесленного производства первый случай у нас на предприятии которые организует капиталист объединяются скажем рабочие разных специальностей, разные ремесленники, потому что итоговый продукт требует согласованных действий очень разных людей. Но, ну, вот, например, мы производим кареты. Кто-то ее саму должен из дерева, собственно, соорудить, кто-то там обивку осуществить, кто-то в конце концов по золотой покрасить. Это очень разные люди с очень разным набором умений и навыков. В этой ситуации нам У нас вначале собирается много-много разных ремесленников, обычных ремесленников, которые каждый выполняет отдельные действия. Мы же понимаем, что нельзя карету начать покрывать позолотой, пока она еще не построена. Однако эта проблема легко решаема. Если у нас производство носит более-менее серьезный массовый характер, мы производим много карет, то тогда каждый момент у нас есть кареты, которые нужно еще строить, а есть кареты, которые уже надо позолачивать. И в результате в рамках мануфактуры эти самые ремесленники становятся все более и более специализированными. Если, допустим, раньше специалист, который мог обивку осуществить, мог сделать обивку там и не только кареты, но и там стульев и кресел, то постепенно он специализируется и становится именно специалистом по обивке карет. Второй э, случай, который возможен происхождение мануфактуры. Это ситуация, когда мы собираем много разных ремесленников, но они все одной и той же специальности. Ну, например, так выглядело производство иголок. Вот нужно из проволоки сделать иголки. Есть, много-много у нас сидит под началом капиталиста ремесленников, и каждый сидит и изготовляет готовый продукт. Затем, разумеется, приходит понимание, что если... Каждый из них будет делать один определенный элемент производственного процесса, то сильно улучшится производительность труда, возрастет его интенсивность, и капиталист сможет быстрее обогатеть. Таким образом, возникает второй род Ну и вот, что же это дает? Для чего это все делается? А дело в том, что вот такое вот разделение труда оно позволяет нам превратить рабочего в то, что Маркс называет частичного рабочего, то есть каждый крестьянин теперь уже не занят процессом производства продукта целиком, а выполняет одну его частичную функцию какую-то в рамках его производства. И все вместе работники данной мануфактуры представляют собой как бы совокупного рабочего. То есть можно себе представить, что продукт производится неким таким мега-рабочим, с которого там сотни разных рук, которыми он одновременно делает разные вещи. И вот, вот частичный рабочий имеет для капиталиста ряд преимуществ в сравнении с традиционным ремесленником. Во-первых, когда мы производим... Множество различных действий Над одним и тем же продуктом То это требует Растраты определенных Производительных сил Которые являются продуктивным То есть непродуктивное Потребление рабочей силы Ну скажем я сделал одну часть процесса, потом подошел к другому столу, взял другой инструмент, сделал вторую часть процесса. Вот пока я хожу туда-сюда, в общем-то теряется моя рабочая сила, что для капиталиста непростительно. И в, таком случае, в данном случае же, в случае мануфактуры, это исчезает. То есть мы можем сидеть до посинения и выполнять одну и ту же операцию. Интенсивность труда при этом значительно возрастает. С другой стороны, вот и ремесленник, он хорошо делал одну но ну, какую-то часть процесса и не очень делал вторую. То есть ну, его способности были не в разных сферах деятельности. Но вот если у нас каждый из наших работников представляет собой часть совокупного рабочего, то в такой ситуации каждый из них способен вызубрить просто идеально одну простую операцию. То есть дойти до виртуозности в одном простом действии. Что, конечно же, повышает, собственно, сноровку рабочего в выполнении этой самой деятельности. Тут, правда, есть определенный недостаток. Дело в том, что смена родов деятельности в случае с ремесленником означала, что э, на самом деле происходил в самом процессе работы некий отдых. Да? То есть смена деятельности – это уже отдых. Если же мы делаем одну и ту же операцию, интенсивность возрастает, но такого отдыха не происходит. А раз его не происходит – то рабочий быстрее утомляется. Раз он быстрее утомляется, он быстрее теряет концентрацию, способность удерживать внимание на производственном процессе. Но еще это значит одну важную вещь для капиталиста. Дело в том, что, произ... мы, как мы помним, стоимость рабочей силы определяется стоимостью ее воспроизводства. И вот произвести какого-то рукастого, да, умелого мастера на все руки, ремесленника, ну вообще-то это долго и сложно. Он должен долго учиться, и цеха очень строго следили за определенным уровнем сноровки и умения своих ремесленников. Он должен учиться, это навыки передаются по наследству, да, это период ученичества обязательный, далеко не каждый может взять из ходу что-то такое сделать. Это определенное призвание. То теперь эти растрат, об этих растратах можно забыть. Теперь у нас все работники делятся в рамках мануфактуры на обученных и необученных, а обученные, так называемые, гораздо менее подготовленные, чем прежние ремесленники. они а необычные вообще не требуют никакой подготовки, что сильно удешевляет стоимость рабочей силы, а значит увеличивает возможности для роста капитала, что этому самому капиталу и требуется. И вот Маркс говорит о том, что мы получаем в результате такого вот частичного рабочего, как часть единого организма и организма, Органы этого организма – это люди, это огромная машина, которая действует людьми за счет разделения труда. Марджи говорит нам также о том, что существует два рода мануфактур. Это гетерогенные и органические мануфактуры, и связаны их различия с различными продуктами, которые в них производятся. Гитрогенная манфактура Это мануфактуры, в которых производится нечто Что состоит из множества частей или деталей Каждая из которых должна быть Произведена отдельно То есть, вот производство часов Там очень много всяких э, Деталек мелких да, вот Всяких колесиков, циферблатиков И это все делают разные люди А потом отдельный человек на Мануфактуры, скажем, собирает все это вместе Второй случай Органическая мануфактура Когда мы производим нечто не состоящее из частей или деталей, когда просто продукт проходит ряд работников, каждый из которых совершает вполне определенную операцию. И в результате совокупности этих операций постепенно у нас возникает итоговый продукт. Но мы помним, что у нас есть непрерывность в производстве. Если мы производим много деталей, то каждый работник совершает некую операцию. Но передает, конечно, деталь следующему. Но это не значит, что процесс прерывается. Ведь пока он делает одну операцию, другое делает другую над другим каким-то продуктом. И вот так вот неизбежно происходит процесс. Но мы же понимаем, что разные работы требуют разного времени. То есть что-то требует час, что-то два, что-то три. И в результате что происходит? А очень просто. Мы назначаем на определенную операцию больше людей. И у нас получается один работник выполняет одну функцию, два работника выполняют другую, четыре третью и так далее. И все это происходит на самом деле, по сути, согласно некоторому плану, предписанному деспотической властью капитала. Но... Когда мы далее смотрим на это все, возникает, конечно, вопрос: а как связано разделение труда в рамках мануфактуры с разделением труда в рамках общества в целом? И Маркс подробно опускается в разговоры о том, как происходит разделение труда в обществе, да, скажем, про бытовое разделение в рамках семьи, разделение труда между различными родами при их обмене различными продуктами, разделение в конце концов города и деревни как основа на самом деле любого разделения труда. И вот как же это все связано с разделением труда в мануфактуре? С одной стороны, связь безусловно есть. Во-первых, мануфактура возможна только в условиях определенного развития разделения труда в обществе. Потому что если этого разделения нет, а это разделение обусловлено в том числе, например, плотностью населения данного общества, то мануфактура просто нам окажется неидеоспособной. Но и наоборот, развитие мануфактур увеличивает Разделение труда в обществе. И это позволило некоторым буржуазным политическим экономистам, таким, как, например, Адаму Смиту, сказать, что, по большому счету, общество это одна большая мануфактура. Да? Что у нас, вот скажем, вот есть один человек, он, скажем, пасет скот и в результате нам дает такой продукт, как шкуры. Потом кожевник этих эти шкур делает кожу, а там, скажем, сапожник из этой кожи делает сапоги. Вот, казалось бы, чем ни одна большая распространенная на все общество мануфактура. С точки зрения Маркса такой взгляд не верен. Дело в том, что различные работники в рамках товарно-денежных отношений производят товар и обмениваются товаром, в то время как в рамках мануфактуры никакого товарного обмена нет. То есть э, те же самые политические экономисты буржуазные, которые критикуют социалистические идеи из наличия плана, отлично допускают наличие плана внутри самого капиталистического предприятия. А рыночная анархия царит вне этого предприятия. Вплоть того, что некоторые возражения против социализма звучали так, что это все превратит мир в одну большую фабрику. Так, так вот... Вот это вот разделение труда в обществе, оно совершенно иначе работает. Маркс подробно пускает исторические экскурсы о, например, древнеиндийском о кастовом обществе, где есть строгие касты, где определенные специальности, определенные ремесла, ремесла передаются по наследству. Но в то же самое время они в семье единый организм с разделением труда. И, как отмечает Маркс, вот такая вот жесткая структура, она оказалась очень долговечной. И в той же Индии, и во многих других азиатских обществах падали, и возникали новые государства, приходили и уходили захватчики, а способ производства кастовый оставался прежним, потому что он оказывался очень стабилен. То же самое можно сказать и о цеховой системе, которая в том числе и создала, в общем-то, материальную основу для развития мануфактур. И тем не менее, Маркс отмечает, что ни на базе индийской системы производства, ни на базе средневековой цеховой системы организации труда у нас невозможно формирование мануфактур. В таких обществах мануфактуры возникнуть не могут. Мануфактуры связаны с развитием капитала и, соответственно, капитализма. При этом Маркс особое внимание уделяет тому, как же капитал в результате рассматривает мануфактуру. И с точки зрения капитала, это по сравнению с предыдущими форумами организации труда замечательно. Производительность труда страшно растет. Но за счет кого она растет? А за счет работников. Если у нас раньше работник был мастером на все руки, а значит в чем-то универсальным человеком, всесторонне развитым человеком, человеком, обладающим не только умением выполнять определенную функцию, но человеком, еще определенный окружается Маркс, духовные потенции, определенные интеллектуальные способности, то теперь все эти интеллектуальные, духовные потенции переходят на сторону капитала. Работник становится сугубо узкоспециализированным придатком всего этого процесса, всей этой огромной машины. И в рамках этой машины он выполняет строго свою узенькую специальность, узенький набор операций. То есть, значит, он объединяется, объединяется вполне физически. Это касается того, что у него определенным образом неравномерно развиваются мускулы, искажаются кости. Этот человек становится буквально предназначен для одной определенной функции. Как прямо говорит Маркс, Такая разделение труда уродует человека. И в этой ситуации вот такого изуродованного человеку противостоит капитал, который, наоборот как бы распоряжается совокупным работником И выглядит для буржуазной политической экономии все так, будто производительность труда возникает не благодаря труду работника, а благодаря капиталу и его предприимчивости. И вот в этой ситуации, с одной стороны, уродование рабочего, сведение его к одной простой функции, на одной стороне, с другой же стороны, у нас не бывало возрастает производительность труда. Что, конечно же, является максимально прогрессивной стороной мануфактуры как способа организации капиталистического производства под властью, собственно, капитала. При этом, однако, Маркс отмечает, что вот эта вот мануфактура, да, она еще покоится на ремесленном основании, на основании ручного труда. И эта ее ограниченность является, на самом деле, во многом непреодолимой. Она все еще зависит от сноровки индивидуальных работников, бывших, по сути, ремесленников. И это сильно затрудняет введение машин. Но машины все-таки начинают когда производиться, они начинают играть центральную роль все более и более. Но это значит уже отход от мануфактурного способа производства. Несмотря на то, что машины были известны еще с античности, и Древний Рим дал, наверное, главную машину в истории человечества, водяную мельницу. Вплоть до того, что в английском языке во Маркса все фабрики так и называли мельницы. Так вот, в этой ситуации, да, Конечно, и ИС Геговья дала свои плюсы, но все это заставляло машины быть чем-то маргинальным, чем-то, что не могло играть центральную роль в процессе производства. Ну а мануфактура подготавливает условия материальные для перехода в следующую фазу, в следующую форму организации усиления производительных сил общества. Собственно, фабричную систему, в которой будет задействовать крупные машины. И это Маркс позже в следующей главе рассмотрит крайне подробно и обстоятельно. Но это, конечно, вопрос уже до следующего нашего выпуска. Но у нас на сегодня все. Оставайтесь на связи и до новых встреч.